Студия F2MT и, и канал, канал. Too Is Simply Fiction представляет. Черная пустошь, огромная, заболоченная территория, покрытая большим количеством всевозможных построек. Большой исследовательский комплекс, который воздвигли здесь после Чернобыльской катастрофы в 1986 году, должен был по идее просуществовать не один десяток лет. И огромное количество лабораторий, и жилой комплекс, поселочного типа и вспомогательные объекты. Все это теперь стояло без людского вмешательства, после второй катастрофы, произошедшей уже в 2006 году. Огромные радары слепо смотрели в небеса, как будто призывая Всевышнего о помощи. Но слышала их только зона, со стороны перевалочного пункта, когда-то служившего центром транспортной ветви, где осуществлялись погрузки, разгрузки, совсем недешевого оборудования, после чего по подземной ветви, проложенные специально для подобных нужд, техника вместе с обслуживающим персоналом переправлялись в точку сбора. Где эта точка мало кто теперь знал. По заброшенным катакомбам и туннелям охотников лазить находилось мало. Столкера, хоть в большей степени и были, сорви головами, но голова на плечах все же важнее, чем призрачное богатство. Так вот, именно от этого пункта, который в данное время был как бы буфером, между болотами и пустоши шли двое. Сталкер-призрак и сопровождавший его зомби Бенита. Как только прошли вышеупомянутый буфер, вечно молчали его Бенита, как подменили. Он говорил не переставая. Над совершенно безлюдными пустынными землями раздавался его низкий, схрипотцовый голос. А ты слыхал про то, что в центре зоны до сих пор ведутся какая-то работа? Это вот здесь давно особо милик. А там все еще в подземных лабораториях кто-то что-то исследует. Говорят, один из сталкеров как-то бывал в тех местах и даже подобрался к одному из строений, которые там стоят почти так же, как и здесь. Подобрался почти вплотную, ну не вплотную, но видно его уже было. Как он сам говорит, такое большое в два этажа из железа и бетона. По форме напоминает перевернутую коробку, только как бы сужающуюся кверху. А наверху такие же радары, антенны стоят. И как будто бы из этих радаров в небо какое-то излучение бьет. Синее такое, светящееся. Он говорит, стоит, смотрит на все это, как вдруг голос. Глядь, а рядом фигура в скафандре стоит. И не просто фигура, а прозрачная. Ее деревья не дать. Ну и, и что голос-то сказал? Фигура-то да говорит, чтобы убирался оттуда. Сталкер, говорит, перепугался тогда, но только что никого не было и тут на тебе стоит. Такой страх его обуял, что он оттуда деру дал. и драпал ордосам самых полу. У доктора тогда остановился рассказывал. Брешет. Не мог он через эту зону бежать. По зоне разве что не ползком, надо пробираться. А еще говорят, что где-то между свалкой и темной долиной есть переход на западный могильник. И как будто там стоит такая же станция ЧС, как та, которая рванула в... Не помню, в каком году. В 86-м. Да, именно. Так вот, точно такая же, только как бы вкопанная в землю. Там одна верхушка, саркофага видна, и труба торчит. А еще говорят, что там летающие э эти видны каких-то... Тарелка, что ли? Вот это точно брехня. И где-то столько людей... Так, стой, там костерок, что ли? И действительно, на вершине холма, неподалеку от разрушенного моста, у основания скриченного дерева пылал яркий костер. У огонька сидел дедок. Сидел и по стариковскому обыкновению бормотал себе под нос. Каждый скажет, я собор Дефакта Скайли, скелет, Но не каждый скажет, я дошел до Монолита. А ведь так? Кровососы видимы, если нет людей поблизости. И спокойно ходят. Сторков можно убивать, а только к СВУ Припяти весело, хочешь монолит кроши, хочешь монстров мочи. Прям сказка. А монолит извращает желание. Тогда что желать? -то? Все равно живым не выпустит. Или прежний. Ну вот, развели костерок. Эх, жалко, как ничего не осталось. Ну Но ничего, ночь длинная. Может что и пройдет. Попадется. Да, точно. Торелки летающие. Вот это точно брехня. Не знаю. Говорят. Кто говорит-то? Люди говорят. На скажу я вам, как будто бы кресятины отведали. Что ж ты, мил человек, не поздоровался, не приставился, а сразу грубить начал. Нехорошо. В самом деле, Бенита, что ты? Да я ж тебе, старый хрыч, еще не грубил. Я ж тебе просто выпросил, чего расселся-то. Подаяния бросишь. Или так, голый бой живешь, и так же. И помрёшь. Может кто и помрёт? Эй, эй, эй, эй, дед. Я уже давно остыршу. Очень хотелось курить. В полной темноте нащупав двумя пальцами зажигалку, щелкнув кресалом, он поднес неожиданно быстро возникшее пламя к кончику сигареты, которую уже держал в губах. Одна глубокая затяжка и тут его скрутил. вот ведь. Твоишь ты, Бога душу. Поздоровался с дедушкой. Подошли к костерку, а? Долбеная политку, корректность вместе с вежливостью. В следующий раз стрелять сперва буду. Где этот? Придурок. Вставай. Пройтись надо. Поднимайте свои задницы от земли и ночью городок-то не видно было. Это зло. Ага. Ага. Много объясняет. Много объясняет. И чего это ты вчера начал на него бухтеть? Это был зло. Я его не сразу признал. А когда признал... Останавливаться уже смысла не было. Я думал, ты поймешь. Думал он. И чего? Погоди. Чего, Погоди. Смотри. Смотри. Что это? но еще и летает, летает и довольно неплохо У них так процедура рождения происходит. Ты это откуда знаешь? Зона сказала. Да? И часто ты с ней болтаешь? Видишь? Зоной так просто. Не поболтаешь. Ну откуда ты это все знаешь? Помню еще доктор тебя допытал. Болото, туман, ползет. Подожди, у меня тут дела появились. Какие дела? Какие дела могут быть у зомби? Важные. Иди. Я тебе потом найду. Точно найдешь? А как, если не секрет? Найду. Не переживай. Зона подскажет. Иди. Yeah. <laughs> Куда в наших, наших проект? Проект? Иду по заданию да, доктора. Да. Меня сталкер да. провожает. Вас, Вас. почему и не наоборот? Дыр лишних не нужно. И да. так хватает. а, -а, -а, -а. ясно. ясно. Шум нам, нам, нам не не да. нужен. Да и доктору да. тоже. А Сталка Роя не я была. Была. Молодой, Молодой совсем. Вкусный, наверное. наверное. Я из первого смысла, у него с ним уйдут, на интернете интернет найдет. От судьбы не уйдешь, предупредить. Кто что мы такие, чтобы в чужую судьбу измеживаться? Пусть все идет своим чередом, судьба, она, изменчиващего, кто знает. Бенита обернулся, уже вдалеке, огромными прыжками по черным пустошем неслась красавица Химера. Единственной зоны хищник, которую боялись и уважали все. Костер горел еще долго, но бенита возле него уже не было. Он уходил, и как ни странно, не в сторону, в которую ушел призрак, а совершенно в другую. Там лежал старый, обветшалый, но отнюдь не заброшенный городок. Так, ну а здесь где-то блуждающая аномалия. Ну что ж, опять прыгать придется.